Мужская обида на женщин. Что это, миф или реальность? Так ли это на самом деле? Об этом мы будем говорить в этом видео. Мы разберемся в этом вопросе досконально, и ты поймешь, почему эти процессы происходят, и что тебе нужно делать, если у тебя есть нечто похожее. Ну а пока лайк этому видео, подписка на канал, если этого еще не сделал. Ну а мы начинаем. Итак, многие мужчины... Которые так или иначе пытались создавать отношения или активно взаимодействовали с женщинами для своих целей, сталкивались с разного рода ситуациями, когда им было дискомфортно. Это могла быть злость, это могла быть подавленность, страх, избегание контактов, близости, секса и многого другого. Но суть так называемой обиды на женщин в большинстве случаев одна. Это негативный опыт, который повлек за собой закрепленное глубинное э, дисфункциональное убеждение относительно самого себя, а оно, это самое убеждение, в свою очередь породило сеть из промежуточных ограничивающих убеждений. Смотри, негативный опыт это зерно, которое, будучи посаженным в благодатную почву твоего подсознания, из него вырастает такой, знаешь, большой ствол. Я имею в виду ствол дерева да? Это глубинные убеждения От которого идут ветви Это промежуточные убеждения Еще раз зафиксирую Есть глубинные убеждения да, Причем оно идет из негативного опыта И есть так называемые промежуточные убеждения От которых идут ветки Это автоматические, неосознаваемые мысли Ну а от них уже собственно говоря Сами листочки это обычные мысли И э, когда мы смотрим да, на вот человека то мы видим вот все его глубины ну как мы видим в нем в его поведении в его мыслях как раз таки вот этот негативный опыт через глубинные убеждения через промежуточные убеждения через его автоматически неосозаемые мысли и через обычные мысли и давай подробнее теперь разберем чтобы тебе было понять у человека происходит опыт. Которую он еще никак не может интерпретировать и понять, что это и как должно быть Например, мальчик в детском саду видит девочку Которая воспринимается им не как другие девочки, а немножко более значим Это не влюбленность, но что-то такое, да, начинается То есть ему девочка становится интересна Она становится объектом для изучения Он сразу бежит к ней и начинает интересоваться ею, ну, как может, на тот момент. Пытается играть, пытается разговаривать, как-то коммуницировать. Ну, это такой, знаешь, аналог флирта. И вдруг девочка без видимой причины, ну, для мальчика она непонятно, начинает плакать. Вот здесь давай возьмем паузу и более подробно разберемся. Смотри, мальчик испытывает интерес. Мальчик испытывает влечение. У него есть любопытство к объекту. Он начинает его проявлять, и что он видит? Он видит негативную реакцию. Хорошо, если воспитатель воспринимает это как игру, а не то, как мальчик навредил девочке, и она плачет от боли. А в дальнейшем мальчик, что еще? Правильно, может получить наказание. Разобрались с этим, да? Поехали дальше. Объективной связи между ее плачем и действием мальчика может и не быть. Ну, согласись, да? Это может быть просто потому, что у нее там, не знаю, там... Заболела рука, да, или там Какое-то э, Настроение ухудшилось, она же все-таки Девочка И есть множество причин, почему она так реагирует Может просто там, не знаю там Вспомнила, что мама ее обещала Забрать, а не забрала, да Но мозг это система Система, которая стремится К упрощению для снижения энергозатрат Посредством создания Причинно-следственных связей Чтобы в будущем не пришлось заново анализировать похожий опыт а девочка это объект который похож на другие такие же объекты воспринимается как элемент взаимодействия с другими объектами поэтому уже на этом этапе у мальчика сформировалась иррациональная причинно-следственная связь если я интересуюсь девочкой то она плачет надеюсь это понятно да а само по себе это убеждение пока еще не несет никакой окраски. Потому что он еще не знает, что если девочка плачет, то это плохо. Но если он в этот момент уже имел опыт, где кто-то плакал при нем из его родителей, да, то у, у него автоматически на уровне подсознания срабатывал механизм детского глицентризма. Причина во мне. Это из-за меня она плачет. Дети все интерпретируют не в свою пользу, потому что первые годы жизни воспринимают себя как центр вселенной, как единственный в мире источник всего, потому что еще не знают о существовании других. Мама плачет, ребенок думает, что он виноват. Родители ссорятся, ребенок думает, что из-за него. И в нашей ситуации этот механизм может быть уже отработан и генерализирован на другие сферы где похожие ситуации, потому что, как мы знаем, мозг стремится к упрощению. И возвращаясь к убеждению, если я интересуюсь девочкой, то она плачет, мы получаем следующую связку. Если я интересуюсь девочкой, то она плачет, а она плачет скорее всего из-за меня. А если она плачет из-за меня, то я плохой. А вот это уже, это уже глубинное убеждение. И вот эти самые глубины убеждения бывают трех видов. Неприятие, то есть я плохой для других. Никчемность, я плохой для себя. И беспомощность, у меня ничего не получается. Смотри, глубины убеждения это сильно да, и как человек считает, правдивая мысль, которая порождает тот самый дискомфорт, который потом кто-то назовет обидой на женщин. Обида это не эмоция, а целый комплекс мыслей и эмоций, которые призваны для изменения поведения кого-либо. В нашем случае можно предположить, что мужчина начинает чувствовать себя плохим, потому что хочет, чтобы женщина извинилась за какое-то свое неугодное им поведение. Это любопытная версия, но она мало понятна. Поэтому давайте сейчас рассмотрим весь механизм до поведения и эмоции, которые проявляет мужчина при взаимодействии с женщиной. Итак, у нашего героя уже с малых лет есть установка, что при определенных внешних обстоятельствах он начинает считать себя плохим. И в эти моменты он чувствует себя соответствующе плохо. Но жизнь не стоит на месте. Время идет, и он получает разный опыт общения с противоположным полом. Но при этом имея предвзятое отношение к некоторым ситуациям, где женщина плачет или как-то еще проявляет негативные эмоции. Убеждения имеют свойство генерализации, то есть распространения на другие похожие случаи, как я уже говорил выше. То есть, если он видит, что девушка чем-то недовольна или расстроена, то кто в этом виноват? В его голове, конечно, ответ один. Это он. В реальности она сама. Потому что ее эмоции ⁇ это ее ответственность. А его интерпретация ее эмоций ⁇ это уже его ответственность. Как любое существо на этой планете, человек пытается приспосабливаться к ситуации, в которой он живет. Внешний или внутренний. А так как никто не хочет жить в дискомфорте, особенно ленивый мозг, то человек пытается его обойти, избежать или компенсировать. При этом он выберет путь наименьшего сопротивления. В зависимости от успешности опыта преодоления похожих сложных ситуаций раньше. Например, мальчик бегал по улице, хотел перепрыгнуть лужу, но не долетел и упал в нее и больно ударился. Один мальчик в следующий раз будет прыгать дальше, это компенсировать. А другой перестанет прыгать через лужу, это избегать. Также и с нашим мальчиком. Чтобы не быть плохим, он будет либо избегать контактов с девочками, чтобы не вызывать у них негатив. Потому что если у них негатив, то он что? Плохой. Либо чрезмерно пытается контактировать с ними, чтобы они говорили, что он хороший. И он перестает на время чувствовать себя плохим. Это был этап создания промежуточных убеждений, которые обслуживают глубинные убеждения и не дают ему включиться. Лучше не подходить, чтобы не быть плохим. Или надо добиться расположения, надо понравиться, чтобы не быть плохим. Теперь автоматические мысли. Автоматические мысли – это те мысли, которые человек не осознает, но они исходят из промежуточных убеждений и влияют на поведение. Разберем случай, когда парень видит девушку, и в его голове проносятся мысли что-то в духе такого «Я для нее слишком красивый, она для меня слишком классная, я ее не потяну, мне будет дискомфортно, она мне пошлет, у меня не получится, наверняка у нее есть парень, мне некогда, я тороплюсь, я плохо выгляжу, здесь люди смотрят» и так далее и тому подобное. И все эти мысли кажутся рациональными и в доли секунды уберегают его от возможного дискомфорта. А именно… Они возникают для того, чтобы не сработало промежуточное убеждение. Если она негативно реагирует, то я плохой. А оно, в свою очередь, не включило ту боль, которую приносит само верование в то, что он плохой. А в дальнейшем мужчине не надо будет даже близко подходить к девушке, чтобы включился весь этот цикл. Достаточно просто подумать о возможной опасности, и механизм запускается за доли секунды, потому что он тренировал его всю жизнь. И с каждым таким случаем негативные установки закрепляются в его голове и становятся сильнее, как корни того дерева, которое прорастает все глубже и глубже в мозг. Стоит ли говорить о том, какие эмоции проживает мужчина и какие метасообщения он транслирует в этот момент, и как это воспринимается женщинами, и как это сказывается на его конверсию успешности в соблазнении? Хорошая новость для тебя, да. Любое дерево можно выкорчивать. Это лишь вопрос времени, техники и ресурсов. И плохая новость. Ответственность за все это на тебе, не на твоей маме, не на дочке, не на обществе, а именно на тебе. Если ты понимаешь, что тебе необходима моя помощь в этом, то записывайся на бесплатную консультацию на которой ты получишь пошаговый план решения этой своей проблемы. Даже если ты пробовал книги, тренинги и других наставников, это тебе не помогло. Я тебе смогу помочь. Ссылка на бесплатную консультацию внизу под этим видео. Оставляю ее прямо сейчас и начни решать свой вопрос наконец-то. И закончи его. выкорчиваю свое дерево и получаю удовольствие от знакомства и соблазнения девушек. А мы с тобой увидимся в следующих видео.